Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это видео посвящено созданию пользовательских иерархических моделей. А, до сих пор во всех видео, посвященных созданию моделей, я рассматривал только списочные и табличные модели. Но и те, и другие а, наследуются в конечном счете от одного абстрактного класса, который называется Q -Abstract -Item Model, и являются частным упрощенным случаем более общей иерархической модели, о которой будет идти речь. А, давайте посмотрим на схемы организации элементов в моделях разного типа. Вот у нас списочная модель, табличная модель и э, иерархическая модель. По сути, это э, все они, это э, иерархическая модель, только в случае списочной и табличной формы, а с некими упрощениями. Э, что здесь важно понимать? Важно понимать, что построение э, данных в представлении начинается с некого виртуального корневого элемента. Вот здесь он меня нарисован пунктированной линией. Почему? Потому что он имеет невалидный индекс, у него нет собственных данных и он не будет отображаться представлением. То есть отображаться будет вот эта часть у иерархической модели, вот эта часть у табличной модели и вот эта часть у списочной модели. Но незаметно он присутствует во всех этих трех моделях. Второй момент – это то, что элементами иерархического дерева являются не сколько отдельные ячейки, сколько э, строки строки ячеек. И поэтому вот я объединяю здесь вот такой прямоугольной рамкой, объединяю элементы одной, одной строки. И, наконец, третье. У каждой ячейки, у каждого элемента модели, ну, допустим, не знаю, возьмем вот, вот эту вот, вот этот элемент, uh, у него есть свой адрес некий, это индекс. И он определяется тремя, в общем случае, определяется тремя uh, координатами. Первая координата это родительский индекс, то есть индекс родительского элемента, вот, вот в, на, в нашем случае вот это родительский элемент. Uh, родительский элемент, хотя я сказал, что uh, uh, элементами дерева являются строки, но вот uh, как бы индекс строки у нас берется за индекс строки берется индекс первого элемента строки. Соответственно, вот родительский индекс это номер строки, номер строки, да, первая строка, вторая строка. Соответственно, индекс начинается с нуля, поэтому первая строка имеет индекс ноль. Да? И номер колонки. Колонка первая, вторая, вторая колонка, индекс, индекс 1 колонки. Теперь важно еще понимать, как, собственно, происходит опрос модели представлением, когда он пытается отобразить данные. ее. Как я уже сказал, начинается опрос с вот этого виртуального корневого элемента. Сначала идет запрос о количестве дочерних элементов, дочерних строк. В нашем случае 1, 2, 2 строки. А, и дальше происходит а да, и запрос а, количества столбцов. Дальше происходит по, запрос данных отдельных ячеек вот этой строки, да, потому что мы знаем все, а, все координаты, как я сказал, родительская, это вот этот невалидный индекс, а, это первая строка, это первая колонка, вторая колонка и так далее. Идет запрос данных отдельных элементов, какое-то их отображение. А дальше идет запрос количества дочерних строк уже у этой вот строки. То есть, в нашем случае опять две две строки, после чего поочередный запрос всех вот этих, по индексам, да, запрос вот этих всех элементов, всех их данных. отображения первой строки, второй строки, потом мы рекурсивно как бы мы возвращаемся сюда. И, и все это продолжается, пока э, представление как бы не обходит все элементы модели и не отображает их. Из того, что я сказал, э, видно, что в общем случае, да, в случае иерархической модели, нам э, необходимо иметь возможность по родительскому э, элементу э, находить дочерние, его дочерние элементы, дочерние строки. И наоборот, по э, элементу дочернему находить родительские элементы. Реализовать это можно по-разному. Ну, естественно, напрашивается просто хранить в, в классах там, или каких-то структурах элемента хранить либо идентификаторы родительских и дочерних элементов, либо прямо, например, указатели на эти элементы. Это все на совести самого программиста. Единственная проблема здесь возникает, вот с этим вот как раз виртуальным корневым элементом, потому что он, по сути, не элемент, да, то есть он только используется как раз для вот запроса вот этого начала, с чего мы начинаем опрос модели. Проблема получить вот эти вот строки, да, то есть содержательные строки верхнего уровня иерархии, да, ну, отображаемого, естественно, ну, то есть вот эти непосредственные, как быть, как бы дочерние строки, вот этого виртуального корневого элемента. И э, решать эту проблему можно тоже по-разному. Можно просто хранить в отдельном каком-то списке все вот эти э, строки верхнего уровня, да, иерархии. Либо, что, мне кажется, более такой элегантный способ, это Просто создать явным образом вот этот вот элемент. Пускай он не будет не содержать никаких данных, но он будет иметь такую же структуру, как и, и объекты элементов всех остальных. То есть, он тоже сможет хранить, хранить список дочерних своих элементов. И самое главное, мы должны как-то его выделять относительно всех таких вот обычных элементов. Мы должны мочь понять, что это именно тот самый виртуальный корневой элемент, чтобы не пытаться его как-то отрисовать. И в завершение вот этой теоретической части я хотел бы вот подытожить, собственно, вот это наш, у нас общий случай, это иерархическая модель, да. Если у нас табличная модель, то мы, по сути, вот исключаем исключаем вот эту часть, да, то есть у нас дочерние дочерние элементы может иметь только вот этот виртуальный элемент. Вот. А в остальном Значит, вот у нас и получилась табличная модель. Если мы хотим получить э, списочную модель, то мы еще больше. Мы вот так, мало того, что мы вот эту э, иерархию мы обрезаем, мы еще и обрезаем э, колонки. Оставляем только одну колонку. Вот мы получили списочную, списочную модель. Ну, давайте теперь перейдем уже непосредственно к примеру. В этом видео я хотел бы создать не просто какую-то модель для конкретного случая, а достаточно какой-то универсальный полезный класс, который я мог бы, например, впоследствии использовать даже в каком-то реальном проекте. Как я сказал, э, способ хранения элементов модели, он должен давать возможность вот получить по родительскому элементу дочерний и по дочернему элементу родительский. И по счастливому совпадению, самый универсальный библиотечный класс Qt э, он имеет, имеет таки, такой функционал. Естественно, я говорю о классике uObject. И я думаю, все знают, что у него есть метод, а, метод children, который дает доступ к а, дочерним объектам, и а, метод parent, который дает доступ к родительскому объекту. То есть здесь вот эта иерархическая структура в классике uObject, она уже здесь как бы прописано, подразумевается. А также очень полезно для наших, наших целей а, механизм а, свойств а, класса QObject и, самое главное, универсальный до, а, способ доступа к ним через методы, а, через методы да, property и setProperty. Ну и обратимся к коду. Так, секундочку. Да. Обратимся к коду. Я уже создал заготовку э, нашего класса моделей. Вот он наследуется от абстрактного класса QAbstractTiterModel, как я уже говорил. Э, здесь у меня, э, помимо конструктора, реализован только один метод — setColumns. Э, для чего? Для того, чтобы связывать э, индексы колонок, связывать с какими-то свойствами э, наших объектов, наших элементов и извлекать их, и, наоборот, в последующем записывать, да, изменять. Так, я уже сказал, что мы будем использовать вот этот способ явно создавать э, э, корневой элемент. Поэтому давайте я его здесь прямо вот так вот создам. Не создам, здесь объявлю. Итак, у нас это root item. В конструкторе я его создам. root item. И теперь мы всегда сможем проверить, наш какой-то элемент, да, проверить, не является ли он вот этим корневым. Собственно, больше нам ничего особенного и не нужно. Ну, естественно, в него мы будем, ему будем добавлять а, дочерние элементы. Так, теперь, а, собственно, переходим к, а, к реализации виртуальных абстрактных методов. Они здесь у нас сразу помещены галочками, все обязательные. Хорошо, мы добавляем здесь заготовки. Единственное, я, значит, хотел бы еще, так, ну, почему у меня здесь публичный, это я, конечно, махнул. Хочу создать еще protected метод для удобства, который у меня будет возвращать объекты QObject, назову его objByIndex, и сейчас объясню, для чего он нам нужен. Итак. Это аргумент у нас индекс uh, и константный метод. Uh, как я это хочу сделать? Дело в том, что класс Q, uh, QModelIndex в нем заложена возможность хранить uh, идентификаторы, уникальные идентификаторы uh, ячеек да, или элементов. Вот здесь, вот в этом uh, поле in, uh, internal ID, внутренний ID. И либо мы можем хранить прямо указатель, и это мы и будем использовать. Это достаточно, достаточно удобно. Итак, поскольку мы будем хранить указатели на элементы прямо в индексе, то я могу вот в этом самом методе... секундочку... У меня нет реализации, да. В этом самом методе я могу, во-первых, если я... если индекс у меня не валидный, то я возвращаю, как я уже говорил, невалидный индекс соответствует у нас корневому виртуальному элементу. А, в остальных случаях я просто буду приводить вот этот вот а, указатель, буду приводить к типу qObject. Итак, кстати, uh, cast qObject uh, index internal pointer. Все этот э, метод мы будем активно использовать во, во всех остальных методах. Давайте начнем с простых методов. Итак, row, э, count, естественно, самый простой. Как я говорил, мы уже регистрируем как бы, количество колонок при помощи вот этого метода setColumns и храним просто э, объект qStringList со списком свойств, которые мы будем извлекать из элементов. Итак, columns, все ну можно еще чтобы не угался компилятор здесь вот так оставить uh, так теперь дальше у нас roll count количество дочерних uh, строк по родительскому индексу и здесь мы можем получить uh, да можем просто сразу же по сути написать uh, вот наш метод opsByIndex parent. Мы получили наш родительский объект. И вызываем метод children count. Все, мы получили количество а, дочерних объектов и дочерних э, элементов. Теперь метод data. А, тут, как ни странно, тоже все достаточно просто индекс uh, is valid, если не валидный. Возвращаем пустой Q-variant. Если вам это сходу непонятно, то посмотрите другие видео, посвященные моделям. Там я подробно это все описываю. Что такое роли, uh, что такое вот uh, uh, пустой Q-variant и так далее. Uh, итак, если у нас роль на отображение, то мы что-то делаем, иначе мы возвращаем опять пустой Q-variant. Uh, и здесь у нас все тоже достаточно просто. Мы методом optByIndex мы получаем объект и методом property, как я уже сказал, мы уникальным, а, не уникальным, а универсальным, uh, по имени. Как мы получим имя? Имя мы получим, если мы возьмем вот эти колонки, найдем по индексу название свойства, по индексу, индекс, uh, колон, и нам это надо в байтовый uh, перевести, так, to utf8. Uh, вот собственно и все. Теперь осталось два вот этих метода, они чуть более сло сложные. Uh, в простом случае, да, когда у нас нет иерархии Uh, то мы можем использовать вот этот вот метод, такой метод createIndex и в нем просто указать uh, row, column, да, то есть номер строки номер колонки. И мы видим, что третий, третий параметр у нас либо это указатель, либо это uh, идентификатор uh, целочисленный. Вот тот самый, который будет храниться в индексе. То есть нам сейчас нужно получить каким-то образом объект да, нашего нашего элемента. У нас есть только родительский индекс. Но ничего сложного в этом нет, поскольку мы можем получить родительский объект parent parent internal а, секундочку ops index parent так, мы получили родительский э, объект, и теперь нам нужно, э, нужно найти его дочерний дочерний объект с э, индексом role, да? то есть parent ops э, children at row. В принципе, все единственное, что давайте сначала проверим, что э, вообще у таких вот э, координат может быть какой-то валидный индекс. То есть э, для этого есть тоже вспомогательный метод hasindex. Здесь мы указываем row, column э, и parent. Э, дело в том, что, ну, что, что этот метод делает. Он, собственно, проверяет, что они не отрицательные, что они не больше, чем rowCount и ColumnCount. Да? Вот такие вещи он проверяет, если. Если э, не имеет индекс, то мы возвращаем э, невалидный индекс. Все, мы проверили. И, наконец, самый сложный э, виртуальный метод. Опять же, мы получаем э, дочерний, дочерний объект. При помощи нашего вспомогательного метода. OBJPA child. Э, дальше мы получаем родительский объект. Uh, да, но ну я забыл, собственно, сказать, мы здесь должны, да, по uh, дочернему индексу получить родительский. Так, мы получаем родительский объект, просто используя метод mm, parent. И здесь нам важно понимать, uh, что мы не попали сюда. То есть, допустим, вот наш uh, дочерний элемент, вот этот, да, индекс. Uh, и мы сейчас попали вот сюда, то есть это вот у нас корневой, корневой элемент, да. мы должны понять, что это не он. Если это он, то мы возвращаем просто невалидный индекс. Итак, я проверяю uh, parent uh, root item если это так, то мы возвращаем невалидный индекс. Если же нет, то мы идем дальше. Потому что почему мы смотрим уже теперь не родителя, а мы смотрим уже там дедушку, бабушку. Grand. Parent. Opge. Мы продолжаем вызывать методы parent. Äh, parent. И здесь для нас уже не важно, поскольку мы, у нас явно создан вот этот элемент, он реально существует, да, и он нам может сказать... А что нам нужно, да? Нам же мы будем дальше вызывать метод uh, createIndex. Uh, и, uh, и нам важно понимать, uh, какой, uh, каким вот этот родительский элемент, какой он по счету, да, uh, у своего уже, у дедушки, да? То есть нам нужно row, нам известно. Колонка, как я сказал, родительская, она нулевая у нас берется. Элемент у нас уже есть, да, указатель. Мы его тоже можем указать. Нам единственное, что не хватает вот этого row индекса. И, чтобы его получить, row, мы обращаемся к этому дедушке и к всем, ко всем его де детям и спрашиваем какой по порядку uh, index of, index of Какой по порядку вот этот ваш ребенок? And Когда мы это узнали, мы указываем здесь row, мы указываем нулевую колонку и мы указываем самого, сам объект родителя. Все, обязательную часть мы сделали. Единственное, что нам мы пока непонятно, не как добавить данные в нашу модель. Для этого давайте сделаем еще один метод. Add item. И в качестве параметров у меня будет, ну естественно, у меня будет объект QObject, да, uh, item. И еще у меня будет родительский индекс, то есть куда мы будем вставлять? Не вставлять, да, добавлять, но родителя нам тоже нужно знать в данном случае. Parent index. Так. И как в случае любого вставки нового новой строки, да, мы Должны сначала вызвать метод begin insert rows. А потом endInsertRows. Здесь мы указываем родительский индекс. И мы должны указать, какой индекс будет у этого нового вставленного элемента. Мы можем просто использовать метод rowCount. Опять же, с родительским индексом, потому что здесь для нас это имеет значение у каждого родительского элементы, у него может быть uh, разное количество uh, дочерних uh, строк. Parent все В конце мы делаем end, insert, rows. А в середине мы делаем очень просто. Мы назначаем нового родителя для uh, элемента item. set parent и указываем вот этот самый родительский uh, option объект, object, object.index, parent.index. Все. Теперь можно уже идти а, в класс основной формы, основного окна. А, значит, я уже здесь объявил объявил эту модель. А, теперь надо создать объект. Итак, model. New object 3 model мы задаем э, представлению, иерархическому представлению модель для отображения модель. Э, ну, я об этом как бы не сказал, это само собой разумеется, что у нас здесь есть 3View, Q3View, который класс э, представления для отображения иерархических моделей. Так, возвращаемся сюда. Теперь данные данными элементами у нас является просто QObject, да, поэтому мы создаем итак, item 1, new, QObject Родители я здесь не указываю, потому что родители потом назначат нам э, сама модель, да, смотря куда мы вставим этот элемент. И теперь данные. Э, да, естественно, я забыл зарегистрировать Uh, колонки какие-то, да. Ну давайте за uh, calls, calls. И я буду использовать uh, название свойства, которое уже есть у класса KeyObject, ObjectName. Так. И самое главное не забыть добавить это все дело методом setCalls, calls. Все. Uh, теперь мы можем задать Object, свойство объект name причем видите в данном случае я его через объявленный вот этот метод setter да сделаю а, допустим назову его не знаю фаза и а во втором случае давайте чтобы понять насколько это универсальная вещь Object. Здесь мы можем родители сразу указать наш вот этот элемент первый, корневой, а, а здесь мы по-другому задим. set property. Object name. до да? Сын. И э, теперь мы добавляем это в модель. Model, add этом Добавляем мы э, только э, элемент 1, э, да, потому что этот э, второй не он автоматически тоже э, туда как бы добавится, потому что он, он, у него уже родитель вот этот элемент. Итак, item 1. А, да, куда добавляем? Добавляем в коневой. Как корневой. Ну что ж, рискнем запустить. И да, вот у нас родительский элемент. И мы видим, что здесь его можно развернуть, свернуть, дочерние элементы. Вот появился наш а, сын. А теперь да, сделаем а, добавление по щелчку на кнопку. А, в принципе, все у нас для этого есть. Даже есть вот здесь слот. В этом слоте а, мы создаем новый элемент а, QObject. Допустим, new item я его назову. New Q Object. Uh, Родители пока не указываем. New item. SetObjectName. ObjectName мы будем брать вот из этого поля. Это uh, name. Uh, свойство текст. После чего добавляем в модель это. Item добавляем new item. А куда добавляем? Добавляем э, в качестве родителей будет текущий э, выделенный элемент. То есть, current index. Родительский индекс мы указываем. Давайте посмотрим, получится ли добавить кого-то еще. Так, father, давайте посмотрим, son, второй сын. да, и вот он добавился, а здесь еще кто-то там, не знаю, grandson, да, grand, grandson, да, и мы его тоже добавили. В дальнейшем в видео я э, покажу какие-то еще другие сп способы реализации этого, как я сказал, они могут быть разные. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.